Зачем ты это? Зачем ты снимаешь? Сэм гей. Это официально! Если он вырежет, то он. Контрол. Контрол. А, контрол ходить? Нет, это просто, чтобы это. А камеру поворачивать? КМ, КМ, КМ вообще камеру поворачивать. А что нужно делать? А, ну ходить просто. А, на, а, я думал, тут нужно нажимаешь, чтобы ходить. Ну типа на мышку. Такое тупое обучение, боже. Как будто я сам не додумаюсь, куда нужно нажимать. Хорошо, давай, хорошо. Выходи, выходи. Ты до Все, записано, нахуй. Поехали, поехали. Давай, жду. Все, сохранить. Что это О, лет. Ты да. <связывая> а что дальше? Ну я попил что это. А, вот <связывая> ракуны пить. А как, а где посмотреть? А, все, в рюкзаке, я понял. Инвентарь. Вот а, рюкзак. рюкзак. Вижу, вижу. Бейсбольная бита. Распаковать. Да, да, да, значит, значит. А, взять, взять в обе руки. А теперь тут зомби! А, вот как у меня близорукость это выглядит, понял? мне попадут, нет? Молодец, ты у тебя работать не можешь, но я не болтаю. так. Че тебя бить не могу? Привет, привет! я Ну дай тебе лицо сломаю. Ладно, давай, подходи, давай. Я крикнул. Я хочу взять труп, ты чё? Я его в обморозах положил или что? кинь, ПКМ, нажми. ПКМ? Выкинуть труп. Дистящий пиздец, ладно, труп. С трупом не бегай, блин, выкинь труп. П Проверить погоду. Видишь, взять все написано, ПКМ, ПКМ, видишь, справа, справа, справа. Взять все. Вот это, вот это именно я. Ты даун! Это инвентарь зомби, ты из него все берешь. Круто. У меня идея появилась, как сейчас я. Вообще без оружия. Конечно. Ну ты даун! Ты мой даун! Куда ты бежишь, А, там зомби, надо открыть техно. Нормально, быстрее, пока он не сомал. Ты пеник! Как уроки взять, я забыл. А, вот, у, через забор, зажми его через забор, погнали, бля. Как залезть, я забыл. А, всё. У, у, удерживай, вот здесь. У, у, у, у, у, у я ваших Кто Как ты назовешь всё? Всё. А... Взять в основную руку. Тебе надо ПКМ побить и нажми, и назначить. Да я назначил ее, она у меня это на спине теперь висела. Все, я пошел. Куда, блядь, в лес? Эй, блядь, ясник нахуй. Там зомби-то в курсе. Ну ладно, все жрут меня. Будет место да а спидран. Педран парелай, блядь. Да куда ты идешь, блядь? В лес. Ты даун? Да а, тут зомби! Тут зомби! Да вот не У, у, у, я ваша сука матерь Эй, ты сюда, иди сюда, хей. Я кричу, если что мы принимаем антидот. Вакцины, блядь. Почему в деревьях это лазим? Мы что, реально кричим? А! А зачем мы кричим? Как так? Нажми на альт, ты будешь быстрее бегать. Ты даун! Нормально. Ты реально быстрее бегать будешь смотреть. А почему я упал-то? Потому что ты обстенулся. А, да? А куда мы идем, блядь? Мы куда-то в кусты, походу Все, стой, стой, стой, погоди, стой. Такое чувство, как будто сейчас хоррор начнется, знаешь, это. Можно я кусты это сама? Ты зачем орехона собираешь? Кури, еда, блядь. Торговаешь. Давай. Ты что слишком далеко от меня? У меня Проверить состояние здоровья. Я, блядь. Пиво! Пиво мое, мое пиво! Бутылка из-под пива. Ха-ха, лох, лох, не добежишь! Он сзади тебя дебил! Че за с ним за? Ты дурак! Ты не блядь! За мной сейчас этот бежал зомби. А меня кто-то у. А, у меня кровотечение. умеренное напряжение откуда у меня кровотечение ну, что ты упал ебанулся блин, ну так это не надо перевязывать зачем мне это нужно а где он у меня невидимый вон ты прям не уйдешь дурак бей бей бей бей бей бей. просто бей ага пошел жопу его, блин, да, убил убил я а он нет убил не он, он, он чего он так долго живет Может, отбили, а все Похилься, похилься. Ты забрал тряпу, похился. Да. А где инвентарь открыть? Опять. Контейнер там, коробку. Ты, ты же не захотел обучение проходить, блядь. Так э, там это было И показано, это... я смотрел. На хилку, на, на, на сердечко нажми, не блядь. Сердечко. КМ ГМ, ГМ по царапину, надпись царапина. ГМ». Пойти сюда, копать. Царапина, макс, правое бедро, царапина, кровотечение. По царапин, нажми по км, ГМ, блядь. Повязка. Серебинтовано. Мой. мой. Э, э, пидор а Шепард жив. Мне холодно, молодому персонажу взял. А, тут там бар есть. А! У моего чела испуг, кстати. Учуся Все, давай тут жить. Все, я погрелся, я пошел. А нам еды надо. О, тут дом есть. О, я знаю, что. Я тут буду. Погнали, со мной, иди сюда, иди сюда. Сюда, иди. оружие может держать. Там зомби внутри! что мне? Тут генератор, чео! Блять, я нашел уже не кисть, но без патрона. Где зомби? Покажи. Внутри, внутри. Ты да, нахуй, ты орешь. Бери, <Uno> блядь. Сейчас мы откроем. Это зэк, это зэк. Это сбежавшие зэки, надо их наказать, блядь. А-а-а-а. Найс, укусили, то убор. Тебя не укусили или свочи, потому что укус это летает это, блядь, чек. Боль, кровотечение и паника, все. Чекни, что у тебя по хилке, нажми, хоть они укус. Это рано есть, просто. Перевязывайся, перевязывайся, грязный пин снимай новый. Это, вот тут вот, бурбон, -бур, я. ж же говорю, это меня никакие эти зомби не убьют. Иди сюда, тут спортивная сумка. Подожди, надо свет включить. О, тут что-то есть, футболка. Только нафиг она мне нужна. Уж ходишь? Нет. А, да. Где ты? Я сверху. А вот. Ты мне что-то дал? А, вот. Суп свежий. Ты можешь просто взять. Наведись на инвентарь. на инвентарь, Питер тебе надо завестись Где вот, полностью. Ты от трусы в красную крапинку. А я могу без труса ходить? Да. Да? Да. Меня на ютубе не забанят? А ты снимаешь, Да. Что вот сказал? Радио. Чё сказал? Чё сказал? Радио! Ты орёшь, А где это вообще? Ты, ты конченный, я об этом хожу, блядь, в доме. Я тебя не вижу. Вот тебе это дизлайк. Стоять. Стоять. Да ты меня обманул, никто не приходит, что за прикол? Ну так, видимо, не Я курицам зарезу. Пойти сюда. Нет, надо контейнер. А, вот садовый совок. Взять. О у меня идея Знаешь, какая? у меня зомби нашел. Они пошли? А! Один. Эй, ты сюда, эй, ты сюда, сюда, эй, эй, хей, ты сюда, эй, сюда, сюда, эй, хей, хей, хей. Сюда, сюда, эй, ты, хей, хей, хей, сюда, сюда, эй, ты, эй, ты сюда, хей. Ладно, я уверен, что потом потом эй, эй, Чё у неё дверь не закрывается? Вот, пить воду и... А, умыться или стирать? Умыться в туалете. Чё, умыться. Там зомби ходит. Я дверь закрыл. Блин. Чё, мне похуй, я убегаю снова. Это я его, кстати, позвал. Я вздома убежал. А вот он, я увижу. вижу. Давай, наебашим будем. А где свет? Куда ты, ты да... выбежал? Ты учись ещё! Куда ты выбежал, блядь? Чё ты закрылся? Пойдем, могу ебать его. Он нам окно сейчас сломает. О, там кто-то это, Фу -ты. это кто? Спасибо, с вами Фрэнк Хэммингай на LBW Заявляем так, как мы это видим Девушка. Я труп выкинул Я хочу гостей Сейчас эти А, я же закрыл дверь Как Йо мама из Дет. Да как раз галка была английский талант. <coughs> я не знаю. Зажигалка. Эй, хей, хей, сюда, хей, хей. Зомби пришел? Иди сюда, нахуй, просто тебе в трущобы. Зомби, нет, обидно. Зайди в дом. Эй, ты сюда, эй, ты куда-то куда Зачем? Да ладно, там зомби? Зайди в дом. Там зомби, кстати, рядом где-то я слышу звук. А зачем? Что, зачем? Слеза? Ты выйди на улицу. Ой, что я делаю? Да никак не, не там страшно. Вот я звук. Я к нему бегу сейчас. А ч у меня в темноте даже не будет это убивать? Так интересно. Вот поиграли бы вы в Дон Старф, вы бы поняли, что такое Молодцы темнота. Такой. Че он, копа? Хо, а че ты сделал? Беги нахуй. Дом поджег? Нет. А что получилось? Че случилось? Ну ты слышал? Ху? Как будто джог, поджог, поджог получилось. Что Бля, ты сам не Я куда-то в лес убежал. Я нет. Я на улице бегал. А, дом, да. дом, горит, дом горит, реально. Где дом горит? Шо, Сверху горит. Вон огонь. Сверху, реально. Да, вот дом горит, да, он. Беги. Вот, смотри, в туалет посмотри. Иди сюда в эту, в маленькую штуку. А, я запер. Через окно, значит. Закрыл? Да. Видишь, я тимлюсь? Эй, ты сюда, иди. Эй, ты сюда, эй, сюда, эй, хей-хей, хей-хей. Да где все? Это игра про зомби или про кого Погоди, я в зомби А где свет? Ладно. Че а Чел! Это мне хупак, нужна! Я беру свои слова, обратно. Зомби тут, конечно, много. Чье? Они к нам лопятся? ломятся? А, они в другой дом, да ломятся? А если я сейчас крикну, не приду. Я предлагаю сделать так Да ты дурак, беги mm. Я побежал Куда ты побежал? Вверх, в лес Дом, зайди ко мне У тебя там зомби Вернись назад А у меня в лесу дом. зомби нет Назад, вернись <laughs> Нет, я не вернусь в это, в каноху. <laughs> О, я нашел, я нашел сено еще О, сено. Я, я выше пошел, и там сверху опять амбар походу О, дом нашел Только я замерзаю, мне надо срочно в дом ЗОМБИ Два зомби Че мне делать? Три зомби Ч ты? Че, ваш я замерзну? Да, да? Да. Пойдешь ко мне? Да, сейчас. Я тебя могу теперь телепортировать. Не, не надо. вот иди сюда, вон там вон этот амбар. Да ты дурак. <свист> это ты сделал? Нет, видишь, у меня ничего нету типа. А как она поджигается? <свист> как <Когда> ты приходишь? <свист> вот зомби, я кстати. Люблю. Да, это ты кинул, я видел. <свист> ты себе, брат, давай я помогу Да ты дурак! Бежим. Да какой хей! Бегу! А, зомби! Ты там бар поджог, дебил! Бежим. О, тут еще что-то есть! Какой? Открой! О, фух, тут что-то есть? Тут есть зомби! Чел! Чел, ко мне зомби ломится! Чел, ты поехали меня пожать? А, ко мне зомби пришел? Я не думал, что у тебя еще больше зомби, чем у меня. Чел, Беги, я Я Убежал куда-то уже. Знаешь, какой у меня сейчас испуг у моего чела? О, машина, машина, машина. Меня чуть не укусили, У меня чел от испуга сейчас сдохнет. А, зомби! <Слышко> ты где ты, <-то>, Звук Это какой-то хоррор, а не выживание ты пацаны, дурачок, я обозвался уже шесть раз наверное Ой, амбар нашел еще один Я лицо чего сломал и убегаю Где ты? Ты поехнись, я за где я? Да не меня, ты поехни дебил Я в гусах засрял Ааа зомби Они за мной ползут Я сейчас от испугу сдохну У меня сильная паника да ты дурак, ты меня сам себе испугал сейчас. дурак. Вы считайте, сколько раз я торекса назвал? дураком. Но... был. Да ч такой медленный? А ты ч такой быстрый? Потому что. Вс-вс закончилось. У меня как-то лимового больше нету, к сожалению. Весь алкоголик. Там справа Где? это, справа зомби. Слева горы, справа горы, вдали Кавказ. А дальше не она... понял. Я обещал, я... Я... я хочу пить, есть, как. У меня сильное напряжение. А как его снять? Поесть? Незначительная а? боль. Чувствуется слабая боль. Тяпка. И слабый ветер. Там кто-то орнул, ты слышал? Да, вот он зомби, кстати. Зомбик. Да почему я же. Достал. Че, у меня умеренный этот. Там зомби, снизу, еще один. Убьем? Дойдем. Да Отсюда, по пойдем. А, Хотя нормального да, что... выживания, вы, мы тут как бомжи, знаешь. Почему как бомжи? Нам. Жить? Сторон, а нам... Сейчас дорога очень долго будет идти. Тут зомби за мной побежал. Еще один зомби за мной побежал. Но они не вывезут последствий. О, дорога платочный закончилась. Палаточный лагерь, иди сюда. Куда? У меня тут эта дорога большая. О, тут... тут, тут я зомби. сейчас машину найду. Тут армейский луд. О, тут зомби в шапе. А тут есть зомби с пистолетами? О, я тебя вижу. А? Нет, они стрелять не могут, не могут, они просто там есть. Му Мультидрах. Где ты? Я по дороге бегу. Ты вверх побежал или налево? Вверх, вверх, вверх, налево. Я тебя вижу. А я тебя нет. Подожди меня. Да тут зомби, три зомби. Я уже знаешь, как у меня их. Это, это, это раннер, раннер. Так это это которое только а я вижу, понимаешь? Сабмисьер, а ты назад, а ты назад повернись на пять сек. Четыре. Не четыре, их там десять. Но у меня показывается четыре. Че такой медленный? У меня напряжение сильное. У меня Ва шляпку найдем. Так что у меня есть внутри? три? какая разница, что у нас есть внутри? три? Просто беги. Чем мне пить хочет твоя есть хочу я все хочу. Погоди, я пью. Сейчас важное, у меня короче мама звонит, все надо куда-то забежать срочно да беги, беги, беги, продолжай бежать, нам далеко бежать очень Чео стой на месте, на месте стой стою